Добро пожаловать на третий открытый городской детско-юношеский конкурс вокальных коллективов «Голос Победы», посвященный 72-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. Вот уже третий год подряд Пермский Дом культуры молодежи принимает у себя школьников, ветеранов войны и труда и других гостей со всех уголков города Перми. Ежегодно в конкурсе «Голос Победы» принимают участие свыше 300 учащихся из более чем 30 учебных заведений города. Сегодня в этом зале собрались лучшие из лучших – те представители музыкального сообщества Перми, которые наиболее качественно показали себя на отборочном туре. Организатором конкурса «Голос Победы» является Пермская школа номер 21, известная своими многочисленными социальными и образовательными проектами. «Голос Победы» — это не просто вокальный конкурс и не просто проект. «Голос Победы» — это прежде всего память. Память о Великой Отечественной войне. Память о великих подвигах советского народа. Память о всех погибших и павших в бою. В вокальном конкурсе «Голос Победы» принимают участие совершенно разные школьники от 7 до 17 лет. Но то, что нас объединяет, это любовь к своей стране, к ее культуре, к ее истории, к ее прошлому и настоящему. Эта любовь есть благороднейшая из чувств. Это важнейшая сторона и личной, и общественной культуры духа. И все люди, которые сегодня собрались в этом зале, от мала до велика, принимают собственное участие в вокальном конкурсе «Голос Победы», а значит, вносят свой личный вклад в почитание торжества победы советского народа в Великой Отечественной войне.